Экономическая безопасность. Как застраховать себя от убытков? Есть возможность задуматься и реализовать электронные выплаты, то есть возможность клиентам общаться с страховщиком и обращаться с страховкой, не приходя лично банка агент Казанский федеральный университет обменивается информационным опытом в Беларуси. В этом году мы были приглашены на эту выставку, в частности, как вуз-партнер Белорусского государственного университета, Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский принял участие во втором форуме ректоров университетов Российской Федерации и Киргизской Республики. В ходе мероприятия было обсуждено множество вопросов международного сотрудничества. Так КФУ примет участие в создании на территории Киргизии Евразийского технопарка АЛАТО. Глава КФУ напомнил, что решение создать Евразийский технопарк было принято 11 апреля 2022 года на заседании научно-технического совета при коллегии Евразийской экономической комиссии. В создании нового технопарка примут участие организации и компании государств-членов Евразийского экономического союза. В последние годы объем вкладов населения постоянно растет. Не опасно ли хранить деньги в банках? И на какую обязательную защиту своих сбережений могут рассчитывать граждане? Узнаете в сюжете Алины Красильниковой.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 Ученые Казанского федерального университета вместе с российскими и зарубежными коллегами нашли путь эффективной борьбы с молочницей. Все подробности узнавала наш корреспондент.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 в столице Белоруссии проходит международный форум ТИБА-2022. Всецело посвященный обмену передовым опытом в области информационно-коммуникационных технологий. О вкладе Казанского университета расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. 6 июня в Минске стартовала 28-я международная специализированная выставка ТИБА-2022.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 Студентка второго курса Института международных отношений Казанского федерального университета 19-летняя Дарья Мирон выиграла в финале ежегодного международного открытого фестиваля конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2022», прошедшего в Казанском доме культуры имени Ленина. Представительница КФУ опередила конкурсанток из 13 стран, завоевав титул «Жемчужина мира-2022» и «Мисс Целеустремленность». В IT-лицее Казанского федерального университета началась первая смена летнего лагеря для школьников Discover, посвященная IT. На протяжении недели ребят из разных регионов России будут знакомить с программированием, робототехникой и 3D-моделированием. В музее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошла выставка старинной японской фотографии и собрание московского мультимедиа-арт-музея. Музей существует около 30 лет и за время своего существования собрал одну из самых больших в Европе коллекций японской раскрашенной фотографии. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!